Всем привет, дорогие друзья! С вами канал CryptoShark. В этом видео у нас на обзоре будет монетка Monkey Coin. Уже есть на PancakeSwap. Это у нас DeFi. Сейчас я вам быстренько покажу, расскажу, как она работает. В принципе, ничего там особенного ней нет. Но тем не менее очень интересная цена у нее. Поэтому можно даже купить там на те же там 50-100 долларов и в один прекрасный момент потом на Поднять с этого хорошие проценты. Здесь мы имеем контракт. То есть мы каждую вкладку можем нажать. У нас она откроется и мы сразу же все увидим. Дорожная карта и номика. Давайте начнем. По дорожной карте запуск. Запустили. 45% сразу они спалили от общего количества. Не знаю зачем создавать токен. Потом брать половину и вот, сжигать. Можно просто создать меньшее количество токенов. Ну, как-то так. Ладно, что у нас по листингам а, и всему остальному. Скоро должен появиться CoinGecko в ближайшее время. А, редизайн сайта. Ну, это как по мне, это мелочи. CoinGecko, CoinMarketCap, аудит контрактов скоро. Ну, опять же, я же говорю, можно небольшую копейку закинуть. Ну, не слишком много, потому что... Лучше когда пройдет аудит и все остальное, потому что надо наблюдать за всеми моментами по проекту. Как у нас вообще все работает? У нас оно все работает просто. Получается за транзакцию в размере 8%, которая делится двумя способами, там типа 5% в полуликвидности ликвидности и 3 между, скажем так, заинтересованными сторонами, то есть между держателями. Это называется, как видите, дефляционной валютой, которая приносит в типа, вот 80% доходности, но, ну, как бы, по мне, только интерес в том, чтобы купить час ее, а потом дождаться, когда, возможно, будет памп, это такой, скажем, проект, имеет определенные риски, как по мне, но, тем не менее, он интересен своей ценой и то, что, Получается, с каждой транзакции будет отлетать определенное количество монет. Непонятно куда. Ну ладно. Непонятно куда это у нас по ликвидности. Всего у нас сколько монет, я не знаю это сколько. 100 квадриллионов, я даже не знаю, сколько это получается. Сразу же они 45% спалили, На маркетинг у них уходит... Пять, наверное, или триллионов, нет, это не триллионы, квадриллионы какие-то. Ну, да ладно. Что у нас? Сайт имеется, Twitter, Telegram. По Twitter у нас э, сразу новости какие-то будут вылетать, за которыми можно следить. Просто проект появился, сейчас как бы вообще свежак, вообще ничего еще как бы нету. Поэтому можно присмотреться, обратить внимание. По токену контракт глянуть. Можно посмотреть, как торги у нас идут. Вы видите, они у нас идут рваные. Сразу со старту поднялся, просел, чуть выровнялся. То есть определенные торги идут, пускай небольшие, но тем не менее данную монету покупают. Так, идем далее. Здесь у нас PancakeSwap максимально все просто, один допустим BNB, это у нас опять же очень много много нулей, очень много будем иметь монет. В общем, я не знаю, вообще напишите, что вы думаете по поводу таких вот простых проектов, которые просто были созданы. Непонятно для чего, непонятно зачем, но из них бывают некоторые, которые взлетают, набирают обороты и хорошо себя показывают, хорошо работают. В общем, напишите вообще в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Поддержите видео лайком, подпиской на канал. Ну, на этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.